в котором родились Парфяне, Медяне, Иламиты и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и памфилии Египта и частей Ливии, прилежащих Киренеи и пришедшие из Рима, Иудеи и Празилиты, Критяне и Эрвитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Вы знаете, есть некоторые традиционные вещи, которые мы используем в праздник Троицы. Да? А почему Троица? Нету, знаете, такого прямого заявления в Писании, и некоторые оппоненты могут вам даже так говорить, что это все придумано и так далее. Об этом Библия не говорит. Но мы используем этот термин по той причине, потому что в действительности, знаете, Бог однажды открылся как Отец. И для многих людей Он был как-то даже далеко. Потом на Песах, на Пасху, Бог открылся нам как Сын Иисус. Да, когда Иисус умер и воскрес из мертвых, и Он открылся для нас, как Бог-Сын. И вот на праздник Пятидесятницы Бог открылся нам, как Дух Святой. И Он, знаете, не просто нам открылся, а стал еще и жить внутри нас. И это особенное событие. Бог-Отец, который везде, Бог-Сын, который рядом, и Бог-Дух Святой, который вообще внутри нас. Вы знаете, особенное такое событие, которое должно в действительности вдохновлять нас праздновать этот праздник. Я скажу вам, на сегодняшний день этот праздник как-то остался в стороне. И не только среди христианского народа, но также и среди еврейского народа. Почему еврейского? Потому что, вы знаете, здесь написано, что этот праздник произошел на день Пятидесятницы. Пятидесятница – это только всего лишь перевод. Но ну, мы должны с вами понимать, что этот праздник назывался Шавуот. То есть, что в переводе обозначает недели или на 50-й день. Да? То есть, в итоге, от чего? От Песаха. От Песаха, да, на 50-й день происходит этот праздник Шавуот. И мы сегодня будем об этом говорить немножко больше. Итак, это было на 50-й день после Песаха. И знаете... Вначале как бы в Писании мы не находим того, что в этот день произошло что-то особенного, такого духовного. Но в итоге мудрецы еврейские, они высчитали и подсчитали на основании Писания, что в этот день, когда праздновался, так сказать, первый шавот, произошло именно то, что в этот день Бог даровал Тору на горе Синай. Вы помните, да? Моисей поднялся на гору Синай, и там Бог ему дал две скрижали, которые он сделал сам. К сожалению, эти скрижали, Моисей, разозлившись, разбил. Но через некоторое время он поднялся вновь, уже сделал скрижали сам, и Бог своим перстом записал там э, 10 заповедей. Поэтому мы считаем, что в действительности это очень важный момент, что это было праздником дарования Торы. Э, праздник Песах он делал нечто очень особенное для нашего народа. Да? В этот день народ был освобожден из рабства египетского. А вот вот, когда Бог даровал Тору, это как бы своего рода было как актом завершения искупления из рабства. Потому что, знаете, народ вышел из рабства. Ну, как часто говорят, что народ вышел из Египта, да, но Египет не вышел из народа. И они продолжали все время как бы находиться в этом состоянии. И вот, как говорят еврейские мудрецы, то Шавуот, он был как раз актом завершения этого выхода из рабства, потому что была дана Тора. Вы знаете, что делает Тора? Когда человек читает закон Божий, Слово Божье, он приходит к определенной свободе. Только в действительности через Слово Божье мы можем приходить к свободе. Итак, они вышли из рабства, и когда получили закон Божий, то они получили свободу. И это удивительно и замечательно. Но это для нас имеет с вами особенное значение, и мы об этом еще и поговорим сейчас. Также этот праздник называется э, праздником жатвы или э, началом сбора урожая. Хотя уже вроде на Песах э, на следующий день наступал праздник опресноков, и в действительности переносились первые плоды сбора ячмени. Но вот... Именно начало сбора урожая как общего такого, и особенно сбора урожая пшеницы, потому что это было очень важным таким событием, был праздник именно Шавуот. Ну и в конце концов мы знаем, что для нас это стало днем излияния Святого Духа. Указывая дату праздника Шавуота, Тора еще раз однозначно связывает Шавуот с Песохом, рассматривая в действительности именно дарование Торы. И вот в Леви 23 главе 15 стихе написано «И отчитай себе от второго дня празднования Песах, от дня приношения вами Амера, возношения семь недель, отчитай 50 дней и принесите Господу приношение из нового хлеба». И вот что особенного. Праздник шавуот это один из трех, знаете, таких великих праздников поклонений когда Бог сказал еврейскому народу, что все мужчины должны приходить в этот день на поклонение в Иерусалим. Суть вопроса заключена в том, что как Песах, Шавуот и еще праздник Суккот, построение палаток, о котором мы, может быть, знаем так больше, они говорят именно в действительности о том, что в эти дни Бог определил их как дни, которые народ должен был приходить для поклонения в Иерусалим. Вы знаете, как я сказал, на Песах был выход из рабства. На Шавуот был завершение этого акта искупления, потому что была дарована Тора. И вот на Сукот, что произошло особенного, этот праздник, он знаменует то, что народ входит в землю обетованную. А теперь давайте подумаем, что бы это вообще могло значить для нас. Потому что все то, что Бог говорил в Старом Завете, вы знаете, имело определенную кульминацию и развитие в Новом Завете. И все это в действительности отображает важные истины для нас. Итак, на Песах мы знаем, что произошло нечто удивительное. Мессия Иисус умер, но также и воскрес. И это было началом акта искупления. Нашего вот день Пятидесятницы – было излияние Духа Святого, да, и произошло то, что этот акт искупления как бы зашел в завершающую фазу, тем образом, что через Дух Святой мы получаем обличение, наставление. И есть нечто очень самое главное, о чем я буду говорить дальше, позже. Это то, что Слово Божье вписывается в наши сердца. И это было началом сбора урожая. И вот праздник Суккот. Вы знаете мы приближаемся к этой дате. Праздник Сукут, который я сказал, что он означает окончание сбора урожая, и в то же самое время символизирует вход еврейского народа в землю обетованную. Суть вопроса заключена в том, что если мы посмотрим на эти праздники в виде плана Божьего в акте искупления, мы увидим тогда день искупления, день рождения, как сегодня было сказано, тела Мессии Церкви, да, и Сукут это как момент последнего урожая, когда церковь будет взята, и все войдут в землю обетованную в вечное духовное состояние присутствия Божьего. Вас это немножко вдохновляет или нет? То есть, другие словами, дорогие, мы с вами уже прошли два этапа, и мы уже приближаемся где-то к последнему этапу, когда Мессия Иисус придет и возьмет нас, и мы будем находиться в вечном состоянии в его присутствии, и будем праздновать этот замечательный праздник Суккот. Сегодня на него, может быть, вообще никто не обращает внимания, ну, во всяком случае, в церквях очень часто. Хотя, вы, наверное, слышали, есть такой праздник благодарения или «Жатвы», называют его, да, и сейчас он тоже набирает какой-то оборот, все больше, вот. И вот он имеет основу как раз праздника Сукот в отношении того, что это благодарность Богу за весь тот урожай, который мы получили, за все то, чем Бог нас благословил. Есть несколько еще особенностей. В этот день было особенное приношение. Два больших хлеба. Вы знаете, хлеб весил каждый где-то 2 килограмма. И они были сделаны такими действительно большими. Есть разная интерпретация того, что обозначали эти хлеба. Одни утверждают, что это как писанный закон, писанная Тора, то есть то, что Моисей записал, и устное, то, что он не успел записать, но он передавал из уста в уста. Еще есть другая интерпретация, связанная с тем, что эти два хлеба, они как бы символизируют две скрижали, которые были даны Богом. И есть еще одна интерпретация, которая говорит о том, что еврейский народ приносил два хлеба, один как в благодарность за себя, а второй благодарность за другие 72 народа, которые жили в то время на земле. И это как бы приношение за всех людей. И это очень важно. Сегодня я хочу сделать аспект, как бы очень такой ну, важный момент. Вот на чем. В эти дни обычно по традиции читается книга Русь. Я надеюсь, вы читали книгу Руфь, да? Ну или хотя бы слышали что-нибудь об этой книге. И эту книгу читают в эти дни. И знаете, эта книга, она повествует о жатве. Именно по этой причине якобы ее читают традиционно в эти дни. И если вы прочитаете эту книгу, то вы увидите, что это вообще очень увлекательная и романтическая история. Вы обращали на это внимание, да? Кто не читал, почитайте. Отличный бестселлер. Но важность истории заключена в том, что женщина-язычница, моавитянка, присоединяется к Божьему народу. В результате она имеет большое благословение. Она получает мужа, сына и всякие материальные блага. И самое главное, она получает духовные благословения. Она становится прародительницей царя Давида и, в конце концов, самого Мессии Иисуса. Об этом говорит Евангелие от Матфея, 1 глава. Многие богословы вообще считают, что история Руфи также намекает на то, что в будущем язычники присоединятся к евреям через Мессию Иисуса. Намеки. Интересно, что когда мы находим описание тех, ну, кто находился в праздник Шаот, Деяния 2 глава, то, что мы с вами зачитывали, да, там перечень людей, которые пришли из каких-то народов. Вот, в Иерусалим. Вот с 9 по 11 стих. Мы обнаруживаем, что все евреи, что все пришедшие люди, они были евреи и празелиты. Что значит празелиты? Это язычники, да, обращенные в иудаизм и присоединившиеся таким образом к еврейскому народу. Вы знаете, в то время люди не ходили и не ездили на экскурсии в Израиль. Им там вообще делать нечего было. Если кто-то и ходил в Израиль, и особенно в Иерусалим, то причина заключалась в том, что человек шел как паломник. Он шел с одной целью для того, чтобы в действительности прийти, поклониться Богу Авраама Исаака Якова, войти в Дом Божий, принести специальные жертвы, приношения, выразить свою благодарность перед Богом. Была суть только этого, когда люди отправлялись в Иерусалим. Потому что другим людям там просто нечего было делать. Ну вот, мы видим, что в действительности Шавуот, как я уже сказал, это был один из трех великих праздников, которые мужчины вообще обязаны были обязательно прийти, ну и также они должны были постараться, чтобы, знаете, не самому только прийти, но еще и привести всю свою семью для поклонения в Иерусалим. А также нужно было позаботиться не только о дороге, не только о питании, но нужно было еще позаботиться, чтобы принести специальные жертвы пред Господом. И это было дорого, поверьте мне. Но мужчина, который хотел, чтобы он поклонился Богу, и чтобы вся его семья поклонилась Богу, заботился об этом. Он должен был усердно, конечно, работать для этого. И по этой причине, скажу вам точно, могу сделать заявление, что все пришедшие туда, и как они них написано, что они как бы пришли из других народов, находившихся там, это были именно евреи и которые просто жили в других странах. Так же, как знаете, сегодня вот мы, евреи, живем в Украине, Молдавии, там, в европейских странах и вообще по всему миру. И как я сегодня, допустим, говорю на русском языке, также самое пришедшие тогда туда в Иерусалим, они говорили на тех языках, в странах, в которых они жили. И это было для них обычным таким делом. И знаете, когда Петр проповедует, а помните, да, Петр, тот, который вот говорил, там, что он говорить не мог, и что-то с ним было не так все время, и там он где-то боялся, и что-то еще. Но тут произошло это великое чудо, излияние Духа Святого. Вы знаете, очень интересно и важно это то, что когда Мессия им сказал, что им необходимо ожидать, они послушались. И в своем послушании они были, как говорится, в этой горнице. Вы знаете, очень даже интересная горница была. Горница все понимают, что это такое? Это типа второй этаж дома. Вот. И они были в этой горнице. Ну, такая горница была, где поместилось 120 человек вообще. Нормальный такой этаж, да, был у кого-то дома, где собралось 120 человек. И вот было важное то, что, да, когда Дух Святой сошел, они были крещены. Ну, русское слово может не так совсем передает вообще как бы понятие этого действия, да, написано, что горница вся наполнилась Духом Святым. То есть представим, что мы находимся с вами все в горнице, и вот этот вот зал наполняется Духом Святым до такой степени, что мы все здесь с вами и пропитываемся, и погружаемся, и все это с нами происходит по той причине, потому что Дух Святой наполняет это место. И когда речь идет о крещении, это говорится о том, что они погрузились в Дух Святой. Погрузились в Дух Святой. Как прообраз того, когда происходит крещение водою, да, что они погружаемся в воду и потом поднимаемся из воды. И вот когда произошло это удивительное событие, Петр вдруг начинает так проповедовать, знаете, откровенно, настойчиво, такие интересные мысли вдруг у него появляются и так далее. Что это вдруг с ним произошло? Тот, который вчера сказал, что не может. Дело в том, что Иисус сказал, что вы примете силу и станете мне свидетелем. И это было действительно с этим моментом, который подтверждал, что он принял ту силу, о которой сказал Иисус, и стал его свидетелем. Вы знаете, если вы были рождены свыше и были крещены Духом Святым, то мы так же, как и Петр, имеем эту силу. Не просто для того, чтобы, знаете, помолиться на языках и в этом получить какое-то удовольствие, или даже использовать какие-то дары, которые Бог дает через крещение Духом Святым. Но основой этого было то, что Он говорит, что вы получите силу для того, чтобы быть мне свидетелями. У нас есть сила, которую Бог нам дал. Дорогие мои, нам надо просто взять эту силу и использовать, как ее использовали тогда апостолы и первые ученики, и быть в действительности свидетелями, как он был этим свидетелем. Итак, мы видим, что Петр проповедует. Да? Мы находим описание во второй главе, как он это делает. И что интересно, написано, что умилившиеся сердцем и задавшие вопрос, что же нам делать, я хочу подчеркнуть эту мысль еще раз. Это были все евреи. Вы понимаете, да? Я делаю этот акцент специально. А также, дорогие мои, три тысячи покаявшихся, крестившихся и присоединившихся к ученикам Иисуса были опять такие же евреи. И это на самом деле было неким исполнением то, ну, что было сказано через пророчество, которое было записано в книге пророки Иеремии, 31 главе, с 31 по 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Дом Израиля и из с Дом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. В тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из семьи египетской, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с домом Израиля, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, Бог обещал через Иеремию, новый завет с еврейским народом, и что вложу закон, то есть Тору мою, во внутренность их на сердцах их напишу. Этого обещания Бог исполняет в этот день шивота, когда дает Духа Святого. Вы знаете, это удивительно и увлекательно. То, что говорит Писание, оно таким чудесным образом исполняется и производит действие. Это еще раз для нас, знаете, дает такое вот... Ну, эм, Тонус такое дает для нас, знаете, в том отношении, что все, что сказано Богом, оно, да и аминь, исполнится. Просто, может быть, нужно подождать. И придет время, когда придет полнота всему. В первый шавут у горы Синай, когда Бог даровал Тору, 10 заповедей, знаете, были написаны тогда на скрижалях. И они были написаны перстом Божьим. Об этом говорит Исход, 31 глава 18 стих. И его называют днем рождения иудаизма. Что именно с этого момента появилась в действительности такая вот религия, иудаизм. В то время, как на Пятидесятницу Тора была записана на скрижалях сердца. Об этом говорит Павел во втором Коринфянам 3 главе 6 по 18 стих. Поскольку Бог дал нам своему народу Святого Духа, этот день считается днем рождения мессианской общины. Долгие годы, вы знаете, церковь состояла только из евреев. И это правда. Вообще, первые обращенные из язычников, это были Корнилий и его дом. Об этом говорится в Деяниях 10 главе. Вы знаете, апостол Петр получает откровение, когда приходит в выступление и видит полотно, на котором всякие живые существа, и голос «закали и ешь». Это не кошерно, то есть нечисто, говорит Петр. Я такого вообще никогда не ел. И знаете, некоторые предполагают, что Бог таким образом дал Петру откровение, что ему можно кушать свинину или что-нибудь нечистое. Но дело на самом деле совершенно в другом. Если мы посмотрим в контексте этой главы, речь вообще не идет о идее. Речь идет о том, что Бог открывает двери для спасения язычникам и показывает Петру, что любой человек чист, когда Бог его очищает. И все это происходит через миссию Иисуса. И теперь, знаете, призванным из язычников людям не надо переходить в иудаизм со всеми вытекающими, ну, составляющими, как обрезание и соблюдение закона. Интересно, что апостол Петр во время своей проповеди, там наш вот, Деяние 2 глава, описывает это, когда, помните, я уже говорил, да, народ умилился сердцем и задал вопрос, что нам делать? Петр ответил, это Деяние 2 глава, 38-39 стих покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Вы знаете, очень интересно, хочу еще раз вот этот 39 стих. «Ибо вам...» принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Есть откровение у Петра. И всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Это откровение говорит о том, что речь идет о язычниках, которых призовет Господь, и они получат обетование, принадлежащее еврейскому народу. Вы знаете, возможно, Петр на самом деле не до конца понял, что сказал в этот момент. Он, может быть, не до конца понял, что Бог ему дал в этот момент. Потому что именно здесь мы видим вот эту связь того, что да, там Руфь, язычница, Приходит к спасению, присоединяется к обществу еврейскому, да? И здесь, на этот шавуот, мы видим, что в действительности Петр говорит пророчество, как бы говоря о том, что вам принадлежит и детям вашим, ну и всяким дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Бог дал ему откровение, но, видимо, Петр не сразу это осознал. Потому что Богу пришлось в деяниях еще раз, в 10 главе, да, повторить Ему и сказать. Тогда в другой раз был глаз к Нему, 15 стих говорит, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И в этот момент Петру приходит уже понимание, что да, он пойдет в дом Корнилия. Но помните, Пётр все-таки еще не сдался до конца. Когда он пришел в дом Корнилия, он был еще в каком-то напряжении, он свидетельствовал им об Иисусе. И когда они все покаялись, вот где пришло на самом деле окончательное понимание. Когда весь дом Корнилия был крещен Духом Святым, они заговорили на иных языках. И Петр сказал, ну, что я теперь могу сделать? Если Бог дал вам Духа Святого, что же я могу вам запретить креститься? Вы знаете, есть иногда какие-то вещи, которые в нашей голове так укореняются, что даже Богу их трудно подвинуть. И один раз Бог говорит, и второй раз Бог говорит, и третий раз говорит. Ну, слава Богу, Петр услышал, да? И уже и увидел, и все, и он согласился и сказал, да, конечно же, вы можете тоже креститься и присоединиться к детям Божьим. Аллилуйя! Но знаете, интересно, что более точно вообще описание тайны Божией Вы слышали о тайне Божией? Сейчас расскажу, о чем я говорю. Мы находим послание к Ефесянам, вторая глава, с 13 по 16 стих. А теперь во Христе Иисусе, Вы, бывшие некогда далеко, Павел обращается к кому, дорогие мои? Призванным из язычников. Стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушившие стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устарея мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Бог очень замечательно Говорит через этот отрывок, говоря о том, что в действительности, знаете, он берет еврея и нееврея. Из них создает одно новое тело во Христе Иисусе. И это очень важное для нас напоминание того, что в действительности тело Мессии, оно состоит как из евреев, так и из неевреев. Из двоих он создал одно тело посредством того, что там, на Гоговском кресте, он умер и на третий день воскрес из мертвых. Таким образом, он примирил человека с Богом, человека с человеком и в одном теле примирил их с собою. В третьей главе послания к Ефесянам больше еще, как бы так подчеркивается эта мысль в шестом стихе, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Здесь хочу обратить на несколько вещей. Во-первых, все это происходит во Христе Иисусе. Через что? Через проповедь Евангелия. И это еще раз, как бы, знаете, нам дает такой сегодня намек на то, что мы уже получили силу, и это означает, что нам нужно свидетельствовать, да, а плюс еще раз здесь говорится о том, что все это происходит через то, когда мы с вами благовествуем. И это напоминает нам о том, что в действительности надо взять эту силу и применить ее в действии. Для того, чтобы еще больше евреев и неевреев могли соединиться в одном теле, прославляя Господа Иисуса Христа. Аминь. А теперь давайте посмотрим на фразу, которая здесь написана. Они стали со наследниками. Посмотрите внимательно. Они стали сонаследниками. Знаете, что такое сонаследник? Это тот, который разделяет с кем-то наследство. И это уж точно не тот, кто получил наследство вместо законного наследника. Как, знаете, считали и, к сожалению, продолжают считать некоторые христиане, будучи одержимы дьявольским духом антисемитизма, ненавидящие и гонящие евреев. Знаете, разные теории, вы, наверное, слышали, теории замещения да, и всякие другие, где якобы церковь из язычников заменила вообще как бы народ Израиля, и больше народ Израиля ничто теперь. Существует очень много разных таких подводных камней, которые, знаете, пытаются обольстить верующего человека для того, чтобы увести его от истины. Скажу вам, что проблема вообще на самом деле это не новая. И с ней уже столкнулся апостол Павел. И в послании к римлянам в 11 главе он как раз об этом и говорит. Чтобы верующие из язычников не превозносились над еврейским народом помня, что еврейский народ в отношении к избранию есть возлюбленный Божий. Дорогие мои, это хорошее для нас, знаете, с вами такое вот важное наставление в том отношении, что как бы в действительности всегда есть такой, знаете, момент и желание ну, поддаться гордости и вознестись. Слава Богу, что мы спасены. Но мы спасены не для того, чтобы, знаете, перед кем-то быть гордым. Мы спасены для того, чтобы войти в вечность, в Его присутствие. Но мы также спасены и оставлены здесь для той определенной цели, о которой сказал Иисус. Что вы получите силу и станете мне свидетелями до края земли. Поэтому Господь призывает нас сегодня в очередной раз к тому, чтобы в действительности мы воспользовались этой силой и стали свидетелями. А теперь давайте вернемся к истории Руфи. Ты, может быть, кто-то подумал, начал за Русь, закончил гонением евреев. Давайте вернемся к истории Руфи. Итак, Русь имеет большое благословение. Я, знаете, задам такой странный вопрос. Кто хочет иметь большое благословение? Никогда не говорите «все», лучше всегда скажите «я». Потому что «все» — это такое, знаете, очень такое абстрактное, непонятное. Обычно часто люди неверующие, когда ты их спрашиваешь, «Вы грешник?» Он говорит, «Я?» «Нет». Я говорю, «Ну а как же, вот все люди грешат?» «Все грешат, и я вместе с ними грешу». «Так вы грешник?» «Я?» «Нет». «Со всеми я грешник, но сам лично я не грешник». Поэтому, когда, знаете, мы даем какой-то отчет, мы можем дать отчет только за себя. И если конкретно касается вас, хотите ли вы иметь благословение, скажите, я хочу иметь благословение. Аминь. И знаете, Руф вообще в начале своего пути она даже не представляла себе, что она вообще может иметь такое благословение. Давайте вспомним. Она получила мужа, есть желающие получить мужа, это правильно, сына, получила материальные благо. ну, наверное, здесь уже больше желающих найдется, ну и, конечно же, знаете, духовные благословения. Как я уже сказал, она стала, да, природительностью ряда вида и самого Мессии Иисуса. Но давайте посмотрим, что вообще пришествовало этому. Вы помните? Голод. Смерть мужа. И она остается со своей свекровью, которая была еврейкой. Вы знаете, перспектива на будущее никакая. Но нету никакого выхода. Вы можете представить себе древний мир, голод, мужчины все погибли, и две вдовы, это самая беззащитная часть общества. То есть у них никакой нету перспективы в жизни вообще. Все, это тупик. Как говорят, на это можно было бы крест поставить и все. Но знаете, эта женщина вдруг делает такое особенное заявление. Она принимает решение остаться с этой еврейской женщиной и служить ей. Вроде бы, как бы даже странно звучало это для самой Руфи, вы помните, наверное, ой, не Руфи, это Наймини. Вы, наверное, помните, да? даже для нее это прозвучало странно. Она сказала, иди, говорит, иди, там была настойчивая, и она сказала, что да, когда она приняла, ну, Бога Авраама, Исаака и Иакова своим Богом, но уроком во всей этой истории для нас должно быть то, что она принимает не только Бога евреев, она также принимает и сам еврейский народ. И перед этим она исповедует это вслух. Твой народ будет моим народом. И твой Бог будет моим Богом. Это записано в книге Ру в 1 главе 16 стихе. Она выразила верность еврейскому народу и верность еврейскому Богу. Вы знаете, книга деяний учит нас что теперь язычники могут быть частью Божьего народа, не становясь при этом евреями. Ни один язычник не может стать христианином, если он не в состоянии сказать евреям, ваш народ будет моим народом. Вы знаете, я скажу вам честно, мне когда было 13, ну, я был неверующий, и моя мама откуда-то принесла Библию. И мне было интересно, я начал читать. Я прочитал Библию, и я сделал несколько таких важных выводов. Ну, я понял, что я принадлежу к избранному народу. Это было для меня важно. Знаете, в какой-то степени это как-то меня даже, ну, где-то придавало какую-то гордость на тот момент. Второе, что я из этого вынес – и то, о чем я заявил, пришел в школе, это то, что люди из других народов называли Иисуса еврея своим Богом и в то же самое время ненавидели евреев. Это, знаете, был какой-то взрыв в моей голове. Я вообще не мог понять, как это может быть. Как люди евреи принимают за Бога, и в то же самое время ненавидят евреев. Сегодня я, конечно, понимаю, что не каждый человек, называющий себя христианином, является таковым. И поэтому, знаете, я сегодня говорю так, что ни один язычник не может стать христианином, если он не в состоянии сказать евреям «Ваш народ будет моим народом». В тот же самый момент, когда говорит «Ваш Бог будет моим Богом». Многие останавливаются на той идее, что мы хотим получить вот те обетования, которые были обещаны, когда Петр сказал, что все, кого Бог дальних призовет, будут иметь эти обетования. Конечно же, речь об обетовании там в первую очередь шла о спасении. Но ну, можно все обетования без евреев? Нельзя. Можно ли все благословения без них? Посмотрите на Руфь. Только с ними она получила те самые благословения. Поэтому, когда речь заходит о благословениях, вновь еще раз посмотрите на Руфь. Она послужила только одной еврейской женщине. И сколько всего она получила в качестве благословения. Вы знаете, когда я в действительности рассматриваю эту историю о Руфе, я тут же вспоминаю то обетование, которое написано в Бытие в 12 главы, где сказано «благословляющий еврейский народ», Бог обещает его, что благословить. Пусть для нас сегодня останется это таким важным уроком, что этот день, который мы сегодня, знаете, празднуем, вспоминая о том событии, он является на самом деле важным днем, и Бог не зря выбрал именно этот день Шавуот, чтобы объединить и показать, что все у него запланировано и сделано таким образом, чтобы мы двигались в определенном его плане. Также я хочу сказать, что мы обрели силу для того, чтобы быть свидетелями. Поэтому, знаете, не останавливайтесь, не унывайте, не огорчайтесь, продолжайте двигаться вперед и проповедовать Слово Божье. Вы увидите в действительности эти плоды и результаты, которые будут в результате вашей проповеди. А также помните, что когда вы приняли Бога Авраама, Исаака и Иакова, вы не можете отторгнуть этот народ, потому что, вы знаете, этот народ, он связан с Богом очень тесно. Поэтому благословляйте Израиль, как написано, и Бог обязательно благословит вас.